Блядь! Да... Так, блядь, с начать-то? Всем привет! Я решил сделать... Нет... Всем привет! Почему-то я решил, что мой вклад поможет вам достигнуть тех целей, которые вы мечтаете. Где-то году в 2013 у меня существовал уже свой проект, но он был из э, э, слитых скриптов, которые были везде. И Почему я решил все-таки начать снять снимать эти видео, потому что, ну, что-то надо менять, какую-то пользу надо внести. Потому что, по идее, сейчас люди, которые смотрят это видео, это те люди, которые были я, был я в то время, в тринадцатом году, там, и... Когда у меня были, было много идей, я вот прям... Вот много идей не было с кем... Как это сделать? У меня не было этого опыта, этих знаний. Сейчас у меня все это есть. Появилась вторая проблема: нужны деньги. Нужны деньги для того, чтобы это все окупалось и было не попросту, потому что если вы поставите слишком большие цели, если вы потратите всю энергию и не придете к, к, к тем ожиданиям, которые у вас были, вы быстро сожгете всего себя и вам это все надоест. У меня это было, я это все прошел, у меня это было периодичностью 2 месяца, то есть 2 месяца я писал мод без остановки, 2 месяца я все забрасывал, потом этот интервал возрос, и в итоге я просто начал на этом зарабатывать, потому что это мотивация, то есть я делаю, мне платят, людям хорошо, мне хорошо, и стараюсь всегда делать людям больше, чем они платят.